А, блин, КС следующий. КС у него мне как-то у него не особо заходит вообще. Там смешного Bling мало. Плинк это матчмейкинг приложение, которое автоматически подберет вам тиммейта для любимой игры. В Плинк недавно обновили статистику по Дота 2. Теперь можно посмотреть подробную инфу по матчу и даже чат из последней катки. А да, там, это, это же Реган Стар согласен. И другим играм. Качайте Плинк по ссылкам в описании. Слышь, чё? Он не идет. Ладно, пошел я за ним. Кец, кец, мышка! Нам без тебя одиноко, хомячок! Ой, я класс. его тоже не вижу. Он за Какой опасный, ты. сука, хомяк! А ну что-то сказать, мормок мастер в Counter-Strike? То есть в, в этих подборках тут особо его, они показаны его скиллы, а не смешные моменты. Двигаем, двигаем сало свое, двигаем вперед. Пристегивайте ремни, мы выезжаем. О, стой! И черешню на верхушку. Эй! Ты что, че, сука, черешня не нравится? Сайт. Что он тоже попал в карту. Блин, всю фотку испортил. Сиди. Сиди двери. Откуда она из тех дверь? Что? Секундочку. Я хуёвый паркурщик. Да что за тайминги? Ну, эпидерсия, входи. Террористы. О, это... Я надеюсь это не связано с мэймэйсом. <свист> У вас там весело, а мне здесь одиноко, мне грустно, о, спасибо, иду, иду со всей силы иду. В <свист> <свист> <свист> сайте, в сайте. Нет, сайте, нет, подавь. нет, вы, вы все слились? Каштан мне в жопу. Что за пиздос? все время всю команду тянет мормок именно Что за ебать с плясками и че мне по вашему сейчас делать а лошара а друг лошара слушайте а у меня не... неплохие шансы вырисовываются однако бомба порвал ресницы нахуй Утро? почему не успею на последней секунде! Я на то, чтобы пёрнуть, больше энергии трачу. <сёк> Это плохой знак. Чёрт! Уронил кишки в тазик, сука. Где твой напарник? Чё, Мэйби? Ну, maybe давай его. Я сейчас уберу его, поёс, Мать твою! <сёк> я yeah, лог еще ты кто nice. капец мне есть поддержка в этой игре ли И только говорящий ёбла у меня в голове nice, nice. но естественно петушар зажать решили я ебанат суки не подходите ко мне мне жопа. большая такая oh. Вау, что кто за это, был сейчас -то был? Самолет-то играет. <социв> а, это у него был. А, -а, -а, -а. а это кто там, видимо, микрофон какой плохой говорил. ты тут. Я споткнулся. Блин! Сейчас бы мне хаешку пьебалой. Тайминг! <социвание> <социвание> <социвание> а, ну, Никого не вижу. Будешь заходить? Надо не сядем. Hello? Вообще топово. Проверь его труп, пожалуйста, мне кажется, он опасен. Террористов, в студию! Двое, двое, двое, а мне четыре. <потвольствие> Простите, я только что трижды кончил. Один близко здесь. Моки и ноунейм. Ай, вот там, там, там, там, там! Вышел, нанеси! В смысле? В смысле? Ты что? Да <потвольствие> ладно в угол догнать решили, да? Да ладно, всех ты Я не понимаю, что с моим моим. у меня что, лаваш вместо коврика, какого хуя? Отлично. Най, теперь и мои вертушки по ночам снится будут. Что там, идеальный выход на Б, да? Бля, опять реклама, и двое. Один тут, один сайт. Помогай. Га-га-га. С закаром. За машиной. Да блин, сколько же у жить? вжить. Помог... Помогай! Ты Кидаю молотов. Ты куда? Ой. Ты не, не туда, туда кинул молотов. Куда дать молота В окно или в ворота? В итоге вообще посередине, бро, А Ха, я наконец-то могу АПП купить. Тем жопа. яхер. Будем рвать шоколадницы и грызть артерии сейчас. Первый вылетел нахуй с борта. Где ваш пуш по расписанию? Ааа, -а -а, в этот раз не ожидал поебалу с весла получизи. А вот твой друг вообще хуел, наверное. Лаг открыт, господа. Прут в открытую просто. Молодцы, продолжайте. Давай. Им, наверное, не рассказывали, что. Пуля в теле опасна для здоровья. Это Лярва спрыгнула. Я ему, сука, сейчас устрою ментальный удар по чакрам. красненький нож такой. В следующий раз я на танке приеду, нахуй. Бля, он на миду стоит. Понял. Я же сказала, да нахуй только проблем из ничего. Ну, говорю, вот в Counter-Strike особо не прокомментируешь ничего во время реакции. Только, конечно, посмеешься в некоторых моментах, и все. Охер, так сливаться, потом условия ставить. Я знаю. Он уже в сайде, говнюк. Эй, ты мужик или я мужик? Че там делаешь? Ящики с зажигалкой портишь, штука. Только вспышек перед лицом, он, наверное, даже на Новый год не видел. Какой смысл ставить бомбы, если вы ты... и так террористы выиграли? И, да, Я... Я вас верю, вы красавцы. Я вот тоже штучку бросил. Да ну на... Принимаю, пидорас убил. Принимаю пидораса. Да давай. ну... Двоих ну, сразу. Или троих, сбор... сколько он там убил последний то мне сказали ты входишь в комплект где ты а, а, убил огонь мне кажется он больше сгорел от ситуации чем от молота. попытался да, красавцы но не так как я конечно но все равно молодцы как обычно как обычно я что-то не то сказал, ты там не скидываешь случайно пушечку свою? Нет, нет. Ну вдруг у тебя там? Нет, эту пежичку на швейцарском заводе сам Иисус своими руками собирал. Что, что, что ты сука нашиваешь столько? За трахом. Стал в дыме хуе как придурок. Да А второй твой коллега что не выходит? Я же слышу его. ржавый. Скромный весь такой. Так, она там на шорте давно топчется. Не подходите! Вы заходите в зону риска, пацаны! Что происходит? Все нормально. Господи. Просто взяли раунд. Ты с этой пуколки, которую я у тебя просил, дал лейс. Я же говорю, Иисус собирал. Я еще его батю знаю. Хочешь познакомиться? Блядь. Звучит как угрожение. Угроза не угрожение. Привет, друзья, и спасибо за просмотр. Сейчас здесь появится стеночка с комментами. Ну, вы еще помните, как туда попадают? Да, нужно под этим видео оставить оригинальный, весь такой себя интересный и смешной комментарий. А в следующем видео я его вставлю в рамочку и в на стене. Но не забывайте, что рамок всего три. Давно не было CSGO. И, в принципе, все. Я да. просто констатирую факт. Не забуду напомнить про свою мобильную игру, мы как раз выпустили крупное обновление с осадами, объединяйтесь в кланы, захватывайте замки и получайте уникальные призы. На этой неделе пройдет уже третья осада с более интересной механикой и почти 50 кланов... Я в его игру не играю эту мобильную, всем поломать. там туп тупо кликер. Как всегда проводятся еженедельные турниры, победители которых пускаются через рандомайзеры и рандомным совершенно образом выбираются три человека, которые попадают в телек, что в конце видео. И Игра бесплатная, но там есть донат, потому что ее делали команда разработчиков, а не один. здесь был грёбаный Мармок и 26-й, по-моему, выпуск по CSGO. Пока. Oh. Народ, если вам когда-нибудь встретится мормок, прячешь шлем под подальше. Внимание, это петиция про замену вентилятора на обогреватель, а то он просто стоит. Факт человеческой линии. номер ла-ла-ла-ла, вы слишком ленивы, чтобы прочитать это число, да? Вперед, прошлое. Ну, я говорю, по counter страйку реакция особо смысла нету, и снимать, потому что, ну, тут нет смешных моментов, тут только, как бы, повторюсь, это ски скиллы Мармока только показаны в основном. <диво> так, так, у Мармока вроде все посмотрели.